Привет всем. Сегодня я хочу поговорить об изображениях Будды. Наверное, многие из вас знают, что Будда завещал не делать ему статуи, не ставить ему статую, не поклоняться его статуе. Но, как мы знаем, сейчас статуи ставят и поклоняются. Как так получилось? Ну что ж, первое время действительно Будде статуи не воздвигали. Но объекты поклонения появились практически сразу. Ну, по крайней мере, мы не можем выделить тот период времени, когда их не существовало, когда буддизм существовал, а вот объектов поклонения не существовало. Что выступало в качестве объектов поклонения? Символические следы Будды, следы ног Будды, объекты, к которым он прикасался, и ступы которые содержали э, реликвии, э, частички праха Будды. И вот эти все объекты поклонения, они были весьма распространены везде, где только был распространен буддизм. А вот когда появились первые изображения, ну, во-первых, это сложный вопрос, потому что мы можем говорить о тех изображениях, которые, конечно же, сохранились, потому что можно теоретически предположить, что Будду изображали уже довольно рано, просто это по каким-то причинам не сохранилось. Например, может быть изображения были из дерева. Если они были из дерева, то, скорее всего, они не сохранились. Но это так, это теоретические размышления. Первые сохранившиеся изображения происходят из Гандары. Гандара это местность где-то где между Пакистаном и Ираном, там был распространен буддизм, и надо сказать, что эта местность была, ну, очень такой интернациональной, там было влияние кучи всяких культур, и, так как там был свой собственный вариант буддизма, где-то на рубеже, ну, где-то первый век до нашей эры, первый век нашей эры начали и там изображать, в том числе и Будду. А первым делом, ну откуда это все появилось? Как я сказала, одним из объектов поклонения были ступы. Так вот, скорее всего, с них все и началось. Ступы надо было как-то украшать, и идеальным Сюжетом для вот этих украшений, конечно же, были истории жизни Будда. Но если есть истории жизни Будды, то, как вы понимаете, Будду тоже на них надо изображать. И вот Будду стали как-то изображать. Понятное дело, к тому моменту никто уже толком не помнил, как там выглядел Будда. Но изображали его так, как ну, представляли себе, надо изображать подобных великих людей. Влияние, конечно, шло отовсюду. Во-первых, там уже была индуистская традиция, в которой были изображения всяческих божеств, всяческих великих людей, то есть это уже присутствовало. Была, конечно же, еще греческая эллинистическая культура, которая тоже дала свою, свое влияние. Но это еще далеко не все. Культура партии, скифская, там был огромный коктейль. И мы можем в этих изображениях увидеть проявление, пожалуй, всех этих культур. Очень интересно разглядывать изображений много, если хотите вот погуглите гандарская скульптура там очень много всего интересного. Надо сказать, что когда впервые стали изучать вот эти изображения, то исследователи сконцентрировались, конечно, на эллинистической культуре, потому что это были западные исследователи, и им, конечно же, было приятнее смотреть на Будду, который похож на полона. Но э, Будда не только напоминал полона, он мог напоминать э, кого угодно, черт, черты, которые там отражались. Э, это очень интересный вопрос, там много чего, как я говорю, намешано. Ну, в общем-то, с тех самых пор и повелось, что Будду стали изображать. Потом каждая культура привносила что-то свое, и поэтому у нас сейчас очень много всяких изображений Будды. О том, как складывалась каждая отдельная культура, я думаю, мы поговорим в другой раз. Сегодня же просто ограничусь тем, что как появились изображения Будды. Просто кому-то хотелось сделать изображение ступ более красивыми и выразительными. Скорее всего, именно этой было причиной. Спасибо всем. Пока-пока.